Многие клиенты спрашивают, от какого возраста можно получить это при ипотеке. В основном это 22 года. 22 года, но все равно банки любят все заемщиков. Все заемщиков а, повзрослее. Родители просят, там, братьев, сестер, близкие. Должны быть обязательно близкие родственники. А, но имейте в виду, 22 года, они думают, что сейчас я возьму на 30 лет. Нет. вот. -вот если он проходит 30 лет, допустим, если займешь по 50, и ипотека, допустим, именно условия этого банка до 60 65, то и 15 лет дадут. Но сейчас есть банки, которые дают от 18 лет, от 18 лет до 85. Так дополнительный пакет документов дают, ну, что-то там рассматривают, да? ну, наверное, скорее всего... Справки да, с, попросят с псих нарко, после семидесяти пяти лет, правило, справки, справки с, с мнениями, что человек адекватный и мир, и вот. Такой, такая возрастная категория.